Здравствуйте, Юлия! По вашей просьбе сделала для вас большой расклад Ленорман на судьбу. Расклад я уже выложила, проанализировала его и сейчас дам вам его трактовку. Начинаем с самой первой карты в раскладе. Она задает тон и фон всему раскладу. Так как у нас расклад на всю судьбу, то эта карта задает тон всей судьбы. Здесь у нас лежит 34-я карта рыбы. Рыбы это деньги и все материальное. Значит в вашей судьбе эта сфера имеет очень большое значение. Также карта рыбы может говорить о детях. Поэтому скорее всего вы реализовались как мама. И еще рыбы. Это очень сильные эмоции, так как на карте изображена вода. Поэтому и жизнь ваша полна эмоциональности. Но в основном, конечно же, это деньги и все материальное, что есть в нашей жизни. Всю жизнь мы работаем, зарабатываем деньги, покупаем какие-то вещи, предметы, машину, технику, квартиру и так далее. Так как 34-я карта рыбы и так отвечает за одну из основных сфер жизни человека, за деньги, и еще она у нас выпала как фон расклада, то это означает, что как раз эта сфера жизни и проходит через всю вашу жизнь, да? Это деньги. Теперь давайте посмотрим угловые карты расклада. В раскладе на всю судьбу они показывают, в какую сторону повернется жизнь человека здесь у нас выпали 34 карта рыбы 18 карта собака 24 карта сердце и 20 карта сад из этого мы делаем вывод что дальнейшая ваша жизнь будет крутиться вокруг дружбы с каким-то человеком по карте собака Вокруг любви и любовных отношений. Вокруг общественной жизни, общения. Ну и вокруг денег, конечно же. Еще можно посчитать нумерологически, что у нас получится. Складываем номера всех карт. Но я складываю не 34, например, а цифры 3 плюс 4. В итоге у нас получается 24 то есть, опять же, карта сердца. Эмоции и любовь будут играть в вашей жизни очень важную роль. Не зря же 24 карта сердца у нас также выпала в углу расклада. Теперь давайте рассмотрим сердце расклада. Это четыре карты, которые лежат в центре. Они рассказывают о том, что у человека на душе о чем он переживает, о чем волнуется, что у него на сердце. И здесь у нас лежат 23 карта крысы, 25-я карта кольцо, 32-я карта луна и 3 карта корабль. 23 карта крысы говорит о какой-то разрухе, потерях, какой-то депрессии может говорить. Карта Кольцо говорит о браке и партнерстве. Третья карта Корабль говорит о поездках, но может говорить и о расставании. И 32 карта Луна говорит об очень сильной эмоциональности, возможно даже депрессии. Вот по крысам такое состояние можно сказать, что на душе кошки скребут. По карте кольцо вас очень волнует ваш брак и отношения с вашим мужем. По кораблю, возможно, даже у вас есть какие-то мысли, чтобы расстаться с ним. Либо же корабль здесь может говорить просто об очень сильной эмоциональности, так же, как и карта луна, так как эти две карты у нас об эмоциях. Также луна в раскладе может показывать мать. И если она у вас есть, то здесь может проиграться как переживание за своих родителей, а да, именно за свою маму. В частности, корабль может говорить, что вы планируете какую-то поездку и об этом думаете, переживаете. Теперь давайте посмотрим, какие карты лежат вокруг карты бланки сейчас происходит в вашей жизни что вас окружает в чем вернее какие события происходят и здесь у нас есть девятая карта букет 14 карта лиса 8 карта гроб 7 карта змея и 18 карта собака посмотрим в каком доме лежит ваша карта бланка это седьмой дом дом змеи дом коварства Сейчас в вашей жизни происходит что-то нехорошее. Не могу сказать что, но есть какой-то враг, который вам вредит или пытается это сделать. Вы лежите в доме змеи, то есть ваша карта бланка, еще и вокруг вас вот видно карту змею. Тем более она в будущем. Что у бланки находится под ногами, на том можно опереться. Здесь лежит восьмая карта гроб. Это пустота. То есть опереться по сути вам не на что. Обратите внимание на то, что вокруг вас лежат две карты, очень схожих по значению. Это четырнадцатая карта лиса и седьмая карта змея. Это карты врагов, обмана, предательства, какого-то недоговаривания и подлости. Также возле вас лежит 18-ая карта собака. А эта карта показывает друзей. Поэтому очень ваш близкий друг может оказаться не таким уж другом. А оказаться вот этой самой лесой или змеей. Единственная вот здесь хорошая карта это 9 девятая карта букет, которая говорит о радостях и удовольствии. Обратите внимание, что четырнадцатая карта лиса упала в свой дом. В четырнадцатый дом, дом лисы. Это значит, что карта усиливает сама себя. Это какой-то сильный обман, серьезный. И он направлен на вас. Лиса смотрит на вас. Это не вы кого-то обманываете. Теперь давайте построим диагонали от карты восьмой игрок посмотрим что это за пустота у вас в жизни да печаль какая-то делаем диагонали и здесь у нас книга медведь и башня печаль у вас из-за какой-то тайны да связанной с вот этим медведем и одиночеством медведь здесь это сергей о котором вы говорили я думаю я его так и загадывала, что он здесь будет выпадать медведем. А ваш муж настоящий будет выпадать 28 картой джентльмен. И сделаем диагональ в другую сторону от 8 карты игрок. Здесь одна карта, 22 карта развилка. То есть печаль вот это у вас, что вас мучает из-за того, что вы сделали какой-то выбор. Да? Скорее всего, неправильный, как вы и говорили. Выбрали не того мужа. И от лисы давайте посмотрим диагонали. И рассмотрим более подробно эту ситуацию. Здесь у нас третья карта корабль. Тридцать карта ключ. И 21 карта гора. Корабль может говорить о какой-то поездке. В которой наступит какой-то ключевой момент. Все станет очевидно. И появятся какие-то проблемы и трудности. Вот это вот лиса вам их создаст. И в другую сторону проводим диагональ. Здесь лежит 30-я карта лилии и 24-я карта сердца. То есть лиса, скорее всего, достигнет своей цели по лилиям и вызовет очень сильные эмоции. Давайте посмотрим, куда лиса делает ход конем. Смотрите, на косу, на собаку, на луну и на развилку. Опять же, леса – это какой-то ваш друг. Или она им прикидывается. Также леса связана, возможно, с дорогой. Там у нас корабль выпадал, тут вот развилка. И с луной. Луна может говорить о том, что же и сердце, что будут какие-то очень сильные эмоции, либо что это все будет ночное время суток. А коса говорит, что все произойдет внезапно и неожиданно для вас. Букет, собаку и змею пока так смотреть не будем, так как букет это у нас прошлое, а собака и змея будущее. Вот там подробно их и рассмотрим давайте теперь посмотрим прошлое это ряд карт слева от вашей карты бланки начинаем с первой 34 карта рыбы во первых это деньги во вторых очень сильные эмоции и рождение детей и если посмотреть диагональ дальше идет карта ребенок то есть я могу предположить что были какие-то проблемы и нервозность из-за ребенка да дальше идет карта метла возможно были проблемы с зачатием ребенка но потом все разрешилось дальше ключ идет ситуация да и дальше солнце был успех то есть успешное рождение ребенка либо же просто была какая-то проблема с ребенком в прошлом которая успешно была решена Дальше идет вторая карта Клевер. Обратите опять внимание, что эта карта упала в свой дом. Она лежит в доме Клевера. То есть был какой-то очень хороший шанс на что-то, чтобы вы им воспользовались. Да, удача какая-то большая. С чем же она связана? Смотрим диагонали. Влево это пятая карта дерева. То есть шанс, связанный с тем, чтобы создать семью и продолжить свой род. И вправо диагональ. Так вот и смотрим: 35 я карта Якорь, 32 я карта Луна, 15 я карта Медведь и 28 я карта Мужчина. Выплывает два ваших мужчины: Медведь и Джентльмен. А перед этим Якорь. То есть заякоренение, стабильность, основательность и дерево говорит о том же, да корни глубоко уходят в землю, дерево крепко держится своими корнями, то есть был шанс, удача создать крепкую семью, основательную, но ну, помешали какие-то эмоции, либо же иллюзии, что-то вам там показалось. Что-то вы увидели, не то, что есть на самом деле. Вот связанное как раз с этим Сергеем. И что выбрали? Выбрали своего мужа. Дальше идет карта бланка Олега. Дальше идет двенадцатая карта птицы, которая говорит о суете, хлопотах, переживаниях, нервозности. И что мы видим, с чем это связано? Смотрим опять диагонали. Ребенок и тучи. Связано это с чем-то новым. И вам было непонятно, что делать дальше. Да? Неясность и неопределенность. В итоге что случилось? 23 карта крысы. Все рухнуло, да, разрушилось. Третья карта корабль, которая говорит о расставании. И первая карта всадник говорит о каком-то мужчине до 35 лет. Опять я думаю, что здесь речь идет, опять же о ваших двоих мужчинах. Что-то новое, что появилось, это Олег. И вы не знали, как с этим поступить по карте тучи. Но в итоге отношения расстроились с Сергеем. Да? Карта крысы и расставание по карте корабль у нас дальше дальше 10 карта коса в четвертом доме в доме дома внезапно отрезается какая-то стабильность до да, создания семьи и смотрим что же там случилось карта 35 якорь опять же которая говорит о стабильности коса ее срезает 16 карта звезды планы и цели на будущее тоже касаю, ее срезает и двадцатая карта сад, которая обычно ну, может говорить о каком-то общественном мероприятии, иногда о свадьбе. Тоже касается это все срезает. И вправо диагональ. Здесь карта кольцо, книга и письмо. И опять это все коса срезает. Да? Возможный брак. И вообще любое общение по карте книга и письмо. Что книга, что письмо, говорят об информации, общении, переписке и так далее. Дальше идет крест в пятом доме, в доме дерева. Дом дерева это здоровье и стойкость. И здесь были у вас какие-то проблемы, скорее всего. Очень трудный период в вашей жизни. Возможно, какая-то болезнь. Так как слева идет крысы и метла. То есть разруха со здоровьем, да? Очень сильная нервозность и влияние внешних обстоятельств по карте Аисты. И справа лиса, лилии и сердце. Возможно, диагноз был поставлен неверно по лисе, ложным оказался. Ну, в итоге, лилия это достижение цели и радость, эмоции по карте сердца. Если вдруг со здоровьем у вас всегда было все в порядке, и крест здесь не говорит о здоровье, то опять же, это речь идет о отношениях. То есть, вот разруха, нервозность. А если здесь показывает семью из-за семьи, а здесь леса, лилии, сердце, какой-то обман, хитрость. Возможно, вы как раз начали отношения с Олегом и достижение своей цели, любовь, да, любовные отношения. И дальше мы видим восьмую, ой, девятую карту «Букет», которая упала в шестой дом, дом туч. Букет – это радость, праздник, свадьба, так как рядом кар карта «Кольцо». Но все это было как-то непонятно, неясно. Вот как в тумане, как будто бы вы это не вы и принимали это решение, ну как будто не сами, а как... А вроде бы вам это навеяли. Вот буквально можно сказать, не знаю и не понимаю, что я делаю. Строим диагонально. Вот карты букет. И здесь кольцо, луна и дом. То есть кольцо-брак, луна-сильные эмоции и дом создания семьи. А вот справа, смотрите, как интересно, восьмая карта-гроб и двадцать карта-развилка. Опять же, вот это ваша печаль, боль от сделанного выбора. Да? Карта-развилка-выбор теперь давайте посмотрим настоящее это карты которые лежат под картой бланкой восьмая карта гроб 30 карта лилии и 27 карта письмо гроб мы уже с вами рассмотрели он в пятнадцатом доме в доме медведя это дом силы и поддержки которой здесь нет я уже говорила Дальше, 30-я карта лилии, которая упала в 23-й дом, дом крыс, дом разрухи. И с лилиями разруха, да, с гармонией. Лилия это гармония. И здесь она раз... отсутствует в вашей жизни, да, нет гармонии. Дальше, 27-я карта письмо лежит в 31-м доме, в доме солнца. Письмо это общение и какие-то документы успешные их оформления вернемся немного к лилии лилии делает ход конем на двадцать пятую карту солнце то есть гармонии нет в браке лилии делает ход конем на девятую карту букет то есть нет гармонии и радости и Лилии делает ход конем на пятнадцатую карту Медведь, на карту Бланку Сергея. Лили это еще и секс, да, сексуальность. И Лилии делает ход конем на карту Медведь. То есть у вас есть сексуальный интерес к этому мужчину, он вам нравится. Но как вы говорили, да. Секса с ним нет, так как лилии лежат в доме крыс. Это разруха. С этим все разрушено. Ну, еще вот один момент. Хотя гармонии нет, да, разруха в браке из-за медведя, но все равно есть верность и преданность, так как лилии делает ход конем на 18-ю карту собака. Теперь вернемся к 27-й карте письмо. Она делает ход конем на третью карту корабль на лесу и на змею. Вот опять же какое-то сообщение, документы, может быть по поводу какой-то поездки и есть какой-то вот обман или скрытая информация. Но опять здесь змея и леса. Так, и забыла я посмотреть еще одну вещь, какая карта упала в дом вашей карты бланки. 29 дом. Здесь лежит 15 карта медведь. Это опять же карта бланка Серье. Что для вас будет? Да, уготовано. Вот Сергей. И посмотрим, что в доме медведя, а тут гроб. Ну вот пусто с ним. Печаль, боль и все. Вот дальше нет ничего пока. Переходим к картам будущего. Бланка выпала почти в конце ряда. И карт будущего всего лишь один вертикальный ряд. Не так много. Но ничего. Начнем с ряда справа от карты бланки. Это самое ближайшее будущее. Здесь лежит 18-я карта собака. В доме в восьмом, в доме гроба. Здесь, как ни крути, читается, как потеря друга, да? Или потеря дружбы. Закончится друг, закончится дружба. Вот так. Гроб это еще и пустота. То есть, пусто с другом, пусто с дружбой. Но гроб также может говорить и о боли. И боль это может исходить как раз... От этого друга, да? От 18 карты собака. И смотрите, собака делает ход конем на карту лесу. То есть какая-то хитрость, обман, возможно предательство от этого друга, которое причинит вам боль. Так может быть из-за этого предательства дружба и закончится. И Смотрите, собака делает ход конем на тридцатую карту лилии, а лилии это давность. То есть, либо дружба была давняя, уже давно, либо же обман этот был давним, и он откроется, и причинит вам боль, и дружба закончится. Но собака это также верность и преданность. И с этим как раз пусто, да? так как карта гроб. Может быть преданность и верность закончатся, да? И начнется что? Обман по лисе, хитрость, предательство. И что-то даже может быть связано с сексуальностью по 30 картой Лилии. Обманут вас или вы обманете? Сказать трудно. Может быть и так, и так. Но если сделать диагональ от карты собака, то здесь... Гроб, книга, медведь и башня. То есть преданность, верность закончится. Книга это тайный роман, тайные отношения, все тайное. Вот с этим вашим Сергеем. Мы там дальше посмотрим более подробно. Так как у нас сфера любви, 24 дом, дом сердца выпало в будущем. И сама 24 четвертая карта сердца выпала в будущем. Мы будем строить цепочки от дома и от карты. И сферу отношений посмотрим более подробно. Дальше идет седьмая карта змея, которая лежит в шестнадцатом доме, в доме звезд. Это какой-то тайный враг, коварный, который будет нарушать все ваши планы. Опять же, он тайный, потому что змея делает ход конем на 26 шестую карту книга и на двадцать седьмую карту письмо, то есть с которым вы будете общаться. И это будет очень близкий человек, так как змея делает ход конем на девятую карту букет. Дальше лежит двадцать карта развилка. В двадцать четвертом доме любви. Опять же, что касается любви и отношений, будет очень серьезный выбор по этой карте. Либо выбор партнера, в принципе, с кем оставаться. Либо выбор ну, измены. Да, изменять, не изменять. Так как развилка делает ход конем на четырнадцатую карту леса. И на первую карту ⁇ всадник Это какой-то мужчина. И последняя карта, 24 четвертая карта ⁇ Сердце, которая упала в 32 второй дом ⁇ Дом Луны ⁇ И сердце, и дом Луны, обе эти карты говорят об очень сильной эмоциональности. Сердце делает ход конем на 26-ю карту ⁇ Книга ⁇ То есть эмоции, которые будут скрываться. Тайные эмоции. И сердце делает ход конем на восьмую карту гроб. То есть эмоции какие-то ну, пустые. Ни к чему они не приведут. По этим четырем картам особо непонятно, да, что будет дальше. Давайте построим цепочки от дома сердца и от карты сердца. И станет, надеюсь, более понятно. Давайте начнем строить цепочку от дома любви. Да, от 24 дома, от дома сердца. Так как эта сфера говорит о любви и отношениях. В двадцать дом, дом сердца, у нас упала двадцать вторая карта родилка. Как я уже сказала, она говорит о том, что будет выбор. Между несколькими партнерами. Причем выбор неизбежный, которого нельзя будет никак избежать. Теперь посмотрим, что лежит в 22-м доме, в доме развилки. Здесь лежит 26-я карта книга. Тайна, тайные отношения. То есть выбор будет касаться тайных отношений. Посмотрим, что лежит в доме книги. А здесь у нас лежит 17 карта Аисты. То есть, начинать изменения в сторону тайных отношений или не начинать. Аисты это карта изменений. И тайные отношения, чего у нас касаются семьи, по 17-й карте Аисты. Посмотрим, что у нас лежит в семнадцатом доме, в доме аистов. Здесь шестая карта, карта тучи. Карта неясности и неопределенности. То есть, опять же, будут непонятки, что делать дальше. Да? Посмотрим, что в доме туч. В доме туч у нас девятая карта букет. Карта романтики, романтических отношений и свиданий. Можно бы было предположить, что опять непонятно, встречаться и не встречаться, так как в доме туч. Но идем дальше, смотрим, что у нас в доме букета. А в доме букета у нас пятая карта дерева, которая говорит о росте и развитии. Поэтому отношения все-таки, скорее всего, будут развиваться. Посмотрим, что лежит в пятом доме, в доме дерева. А тут 36-я карта крест. Будет очень тяжело, трудный период. Ну, возможно, что-то закончится. Давайте посмотрим, что. Что лежит в Доме креста. А здесь лежит 28-я карта бланка вашего мужа. И вот здесь, скорее всего, отношения с мужем закончатся. Здесь сразу озвучу второй вариант. Непонятно, как дальше пойдет может закончиться рост и развитие вот этих вот свиданий романтических и опять будет возвращение к мужу ну дальше посмотрим по цепочке посмотрим что лежит в 28 доме в доме мужчины лежит 33 карта ключ то есть наступит какой-то ключевой момент момент принятия решений что лежит в доме 33 ключа 21 карта гора. Легко это не будет. Будут проблемы, трудности, задержки и так далее. С чем будут связаны эти задержки, да? Какие проблемы будут? Смотрим, что в доме горы. А в доме горы третья карта корабль. Корабль это расставание. Проблемы с расставанием. Посмотрим, что в третьем доме, в доме корабля. А здесь двенадцатая карта птицы. Будет суета, хлопоты, нервотрепка, нервозность, много разговоров. Также двенадцатая карта птицы может говорить и о сплетнях. Будут люди очень много судачить. О чем смотрим дальше. Что у нас лежит в двенадцатом доме, в доме птиц. Здесь 23 третья карта крысы. О разрухе, о потерях. крысы это всегда копание в грязном белье. В доме крыс лежит карта лилии, которая говорит о сексуальности, сексуальных отношениях. А также может говорить о старости древности, могут говорить старая, куда она лезет. Ну и так далее в таком же духе. В доме Лили лежит первая карта всадник. Ну, опять же о мужчине, да, будут разговоры с удачей. В первом доме всадника лежит 34-я карта рыбы, что говорит, опять же, о очень сильных эмоциях, а также о глубине ситуации. То есть все очень далеко зайдет, да. Смотрим, что в доме рыб. 19 карта башня. Это какое-то госучреждение и, скорее всего, здесь она может говорить о разводе. В доме башни лежит 11 я карта метла, которая говорит о ссорах, конфликтах и выяснении отношений. В 11 доме, в доме метлы, лежит 35 я карта якорь. Якорь это всегда надолго. Здесь, скорее всего, эта карта говорит о времени, что все будет происходить довольно долго, все затянется. Что затянется, смотрим дальше. В доме Якоря лежит 31 карта Солнца. Ну что, успех, счастье, ясность, что наступит. С чем? С оформлением документов до да? солнце дело доме солнца лежит 27 карта письмо что за письмо что за документы смотрим что лежит 27 у доме в доме письма здесь у нас лежит четвертая карта дом возможно оформление документов на какую-то недвижимость четвертом доме в доме Дома лежит десятая карта коса. Карта внезапности, резкости, убирания чего-либо. Либо, Либо что-то внезапно произойдет. Смотрим, что лежит в доме косы. А здесь тринадцатая карта ребенок. Вот внезапно, неожиданно что-то начнется новое. А в доме ребенка у нас лежит двадцать пятая карта кольцо. То есть очень даже возможно, что начнется новый брак, да? новое партнерство, новые отношения. Посмотрим, что в доме кольца. Здесь 20 карта сад. Это общество. Очень будет влиять мнение общества, да? что скажут люди по этому поводу. Ну и сама карта ⁇ это карта общения. Что у нас лежит в двадцатом доме в доме сада? 32 карта Луна. Очень сильная эмоциональность. Ну, даже какие-то иллюзии могут быть. И смотрим, что в тридцать втором доме Луны. А здесь 24 карта сердца. Карта эмоций. Карта любви карта эмоциональности, так же, как и карта луна. А что у нас в доме сердца? В доме сердца нас развилка. Мы пришли к отправной точке и цепочка замкнулась. Вот по этой цепочке я бы сказала, что вы все-таки начнете отношения с Сергеем. И в браке все-таки дойдет до выяснения отношений и расставания. Но сейчас мы еще посмотрим и цепочку от карты сердца. И будет более понятно. Хотела делать еще цепочку от карты сердца, но там получается все то же самое, только ну, с конца. То есть одни и те же карты и одни и те же дома. Поэтому не вижу в этом смысла. И последнее у нас осталось посмотреть карты сюрпризы, которые лежат в самом низу. Здесь у нас 21 карта гора, 19 карта башня, 31 карта солнце и 28 карта мужчина. К домам мы эти карты не привязываем, смотрим вот как линейный расклад, да? Ч с чего начнется и чем закончится. Это то, на что вы повлиять никак в жизни не сможете. Итак, мы видим по 21 карте гора, что начнутся какие-то проблемы, трудности, препятствия, холодность. Дальше идет карта башня, то есть какое-то государственное учреждение и одиночество. Следующая карта это солнце, которое говорит, о ясности и понимании что делать дальше и все это касается мы видим карты бланки вашего мужа 28 карты мужчина теперь это если все объединить получится что в браке скорее всего вы будете чувствовать холодность отстраненность одиночество и поймете что нужно делать да? Очень часто, если посмотреть, что лежит в тридцать шестом доме, доме креста, то можно сказать, на чем человек поставит крест, чего больше в его жизни не будет. И здесь, вы сами видите, выпала 28 восьмая карта бланка вашего мужа. Это очень такая показательная комбинация из чего я делаю вывод, что с мужем вы все-таки расстанетесь. Когда именно это произойдет, точную дату назвать здесь невозможно, так как расклад мы делали на судьбу, то есть до конца вашей жизни. И это может произойти как через месяц, так через год, через пять лет и так далее. На этом расклад я заканчиваю. Если будут какие-то вопросы, пишите. Я на них обязательно отвечу. Возможно, что-то уточните. То, что я рассказала. Может, какие-то моменты из прошлого по раскладу. В отношениях, конечно, никто не советчик. Здесь нужно поступать, как велит сердце. Здесь только выбор можете сделать вы. И больше никто ну как говорится лучше сделать и потом об этом пожалеть чем не сделать и такой возможности больше никогда не будет и потом жалеть об этом всю жизнь